Здравствуйте, уважаемые зрители подписчики канала Процветок! В этом коротком видео я показываю и рассказываю о пяти сортах и гибридах перца, которые, на мой взгляд, достойны того, чтобы вы о них узнали. Первый сорт перца, о котором я хотела бы рассказать, это сорт э, селекции фирмы Айлита, называется Черная лакомка. Относится к категории крупноплодных, толстостенных сортов перца. Э, чем же отличается этот перец конкретно в условиях выращивания в моей теплице в первую очередь он устойчив к перепаду температур сравнительно немного было сброса зависей и соответственно показывают перец стабильную урожайность Вторая особенность, которая отличила его из большого количества перца, это меняющаяся окраска плодов. Поскольку говорящее название черная лакомка, то соответственно цвет у перца насыщенный ближе к черному, темно-фиолетовый, синим отливом. Но по мере приближения к биологическому созреванию меняется в сторону более насыщенного темно-вишневого цвета. Второй перец, о котором я хотела бы вам сказать, это гибрид селекции Любови Мязиной, называется куб красный. В моем случае получились больше не кубические плоды у перца, а более такие похожие на, на мой взгляд на цветочки. Перец действительно хорошо завязывается, кусты компактные, кусты невысокие. То есть подойдет наверняка данный гибрид для выращивания в открытом грунте. Окраска плодов соответствует названию, красные, и плоды относятся к категории толстостенных. Поэтому перец будет идеален как для консервации, так и для замораживания. Следующий перец, о котором я хотела бы сказать, это гибрид голландской селекции, который носит название джемини. О нем я упоминала в более ранних видео, но по мере того, как Плод вызрел в фазу биологической спелости, конечно же обязательно необходимо вам его показать. Сами видите, что данный перец формирует достаточно крупноплодные плоды, увесистые, порядка 300 грамм сформирован плод перца. Толстостенный, порядка 8 миллиметров, заявлено производителем толщина стенки данного перца. Что касается перца Gemini, в моей теплице это кустарники средней величины, Достаточно неприхотливые в уходе. В переводе с английского языка Gemini означает близнецы. Это наверняка связано с тем, что плоды у гибрида Gemini выровненные. И как вы видите достаточно привлекательные и товарные. Четвертый перец, о котором хотелось бы вам рассказать и показать, это паприка сицилийская пикантная. Этот перец относится к категории приправочных перцев, которые хорошо будут являться дополнительным вкусом в любых блюдах. Поразило меня то, что кусты этого перца не поражались практически слизнями, в отличие от других кустов болгарских перцев, присутствующих в моей теплице. Паприка сицилийская характеризуется вытянутыми конусовидными плодами. Очень радует разнообразие окрасок по мере созревания: от зеленой через такую сравнительно побуревшую, она превращается в красную. Диаметр перчиков небольшой, порядка 1-1,5 сантиметра. Поэтому я считаю, что данный перец идеальный кандидат для сушки. И напоследок я хотела бы вам показать перец из категории коллекционных. Называется он Креола де что в переводе означает «креольская кухня». Сорт достаточно известен уже с 1988 года, то есть достаточно не новый среди коллекционеров, является семейной реликвией из Никарагуа. Конкретно в моей теплице перец радует и хорошим ростом, и хорошим созреванием, и равномерным наливанием плодов. Перец не сбрасывает большое количество завязей. Конечно же, очень изумляет форма, и окраска плодов. Необычная, достаточно сморщенная форма напоминает самый острый хабанера. Но перец сладкий, у него тонкие стенки и он идеален для салатов. Перец продуктивный, поэтому если вы еще не начали коллекционировать различные сорта перцев, обратите внимание в первую очередь и обязательно обзаведитесь таким сортом, как Криола де Кокино. На этом я с вами прощаюсь. Очень надеюсь на высокие урожаи перцев и других овощей у вас на огородах и в теплицах. Всего вам хорошего. До новых встреч на канале Просвиток. Не забывайте про подписки и лайки.